Здравия здравому миру. Пусть постоянно будет лето, Зима уйдет, как страшный сон, Народ накормлен и согретый, Лишь созидает вне сон. Текут ручьи, впадая в реки, В цветах сияет здравый мир. Мы созерцаем, подняв веки, Обильный светом красок пир. Ушли невзгады и болезни, то источение их, СМИ, Не будет более огорчений, Коли устал, приляк и спи. И в бодрости, после пробуды, сам выбираешь свой удел. Куда вливать свое внимание, границ познанию нет предел. Все молоды и здравой плотью дозрело также и нутром. Вместе друг другу помогают, тем укрепляют общий дом. Примерно такой мир предвижу. Он таргашам не по нутру, Сим образом чудо приближу, а жизнесу, э, И жизнесосам нос утру. Как-то вот так вот. Вообще, скажем так, это для общего блага пускай идет. И, надеюсь, все-таки озарит осознание тех, кто на грани пробуждения. Как-то так. Всем благодарю. Добра.